Всем привет, с вами Ирвин. И прежде чем я покажу вам сегодняшнее выражение, я дам вам возможность самостоятельно перевести фразу, которую вы видите на экране. Остановите видео и напишите в комментариях, как бы вы ее перевели. Не переживайте, если ошибетесь, во-первых, есть несколько правильных ответов, во-вторых, ошибок не бывает только у тех, кто ничего не делает. Well, I mean, traditionally, science fairs are a... Уверен, увидев знакомое слово thing, ваш мозг уже потянулся к привычному переводе как вещь или как штука, но thing гораздо больше значений, чем вы привыкли. Одно из его применений это субстантивация, поэтому технически эта фраза будет переводиться как с точки зрения традиций, научной выставки это то, чем занимаются отец и сын. Мы не будем влезать в лингвистические дебри того, что такое субстантивация. Просто пока что остановимся на том, что если перед словом thing стоит другое существительное, то в переводе на русский язык в предложении, по крайней мере в грамматическом, будет присутствовать словосочетание то-что. Like well, Фразу Рика я дам вам в качестве домашнего задания. Вставляйте свой перевод в комментариях под видео. Сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы и идеи в комментариях под видео. Увидимся.